Смотритель, здравствуй. У нас к тебе новое задание. Какое на сей раз? Исследуй на майную зону объекта 1009. Давайте образцы, узнать, что там происходит сейчас, и найти наших, так скажем, потерявшихся сотрудников. Ну, круто. Поехали. Нет, Смотритель, не поехали. Прежде всего, я тебя введу в курс дела, что за объект, или же тебе все равно, что это. Знаешь, после Алого озера мне уже ничего не страшно, но я буду благодарен за краткий брифинг, да и это будет намного лучше, нежели я буду сам все читать. Ладно, тогда слушай. Объект 10.09. Это нормальный участок земли неправильной формы, размером приблизительно 45 на 30 метров. Этот участок расширяется, превращая все чужеродные материалы поблизости в новые части объекта. Химические и структурно не соответствующие изначально материалам и структурам. Объект 1009 распространяется со скоростью 0,87 метров в час. Рост объекта может быть полностью замедлен с помощью громких шумов. Любой звук громкостью более 60 дБ остановит рост точки непосредственно рядом со своим источником. Сейчас это обеспечивается механическими громкоговорителями, но голоса. Инструменты и природные шумы в равной степени эффективны. Если объект 1009 не сдерживать, он полностью нарушит условия содержания в течение 3,5 часов. За 24 часа покроет 4 километра квадратных и расширится на тысячу километров через 26 дней. Ладно, выдвигаемся. Только еще одно. Какие именно образцы собрать, ну и тому подобное? Это я тебе уже скажу на месте. Снаряжение будешь ждать в самолете. В самолете? Да, ты летишь в Россию. Док, я на месте. Хорошо. Продвигайся вглубь зоны, ты там найдешь старый дом. В нем должен находиться один из наших агентов. По крайней мере, так сигнализирует маячок всего его КПК. Слушай, я хотел узнать тут кое-что. Есть тут какие-то опасные животные или что-либо такого, так сказать? По нашему сведению, нет ничего такого. Твою мать! Что случилось? Да ничего, кроме того, что я чуть не убился с одного моста. Присутствуют элементы коррозии мостов, созданных с дерева. Док, я спустился и все, как ты тут говорил, вижу жуткий лес и ничего кроме него. Куда спустился? Сейсмографические и топографические данные показывают Что там нету никаких спусков а, Ну как нет Я спустился, там был тоннель И я вот на непонятном участке леса Понял, продолжаю исследование Так я где-то неправильно свернул или как? Док, я кажется нашел дом Отлично, маячок передает сигнал СОС Найди его Тут очень-очень стремно но ты знаешь, я думаю, что эти русские уж слишком суровые Потому что построили дом посреди этого жуткого места Смотритель, что-то видишь? Нет Мухи летают Все скрипит Кровать Морковка Которую, к счастью, я заберу с собой Мало ли мне тут придется бродить времени, а? Так Я тут вижу лодку стороны мухи мать его и вижу на том острове кое-что возможно это потерявшийся еще один КПК, забери его тут бедренная кость в смысле бедро? Но вот, в прямом смысле. И эта кость пульсирует и светится красным. Возможно, это аномальный объект. Забери его с собой в свой рюкзак. Понял. Док? Мне кажется, тут что-то есть в воде. Никакой живности не обнаруживали там уже очень давно. Да? ну хорошо. Я тебе поверю на слово. Я, в общем, вернусь к этому дому и, возможно, там что-нибудь еще найду. Смотритель? Смотритель! Конор! Коннор, что случилось? Коннор? Боже... Вы говорили, что там никого нет. Я ошибся. Смотритель, ты цел? Да... Цел. Так, я тут вижу пещеру и записку. Рядом, которая лежит. Вот я понял. Я тебе сейчас ее прочту. Сказано, что в норе живет кролик И на ну, так, если вкратце И он очень любит морковки Как хорошо, что у меня есть Запасная морковка Что скажет, так Мне положить возле дырки морковку? Вперед Я думаю, ты знаешь, что делаешь О, Боже мой, как это все странно Ладно Твою-то мать Оно сожрало морковку Вау. Док, а вы говорили, что тут нет никакой живности. Слушай, оно оставило еще одну пульсирующую кость. Ну, ладно. Я, видимо, соберу человека. А вернее, вашего сотрудника, которого кто-то сожрал. Док, тут очень неспокойно. Я слышу... Боже мой, что это за звуки нахрен нахрен, я иду назад. Смотритель, ты будешь останавливаться на полпути. <связь> да ты просто не слышишь этого. Хотя, как-то все утихло. Интересно, продолжай исследование зоны. Ладно. И просто честно тебе скажу, я не люблю умирать. Это очень больно и это очень неприятно. А потом я еще и теряю память на определенное количество времени. И я не понимаю, где я нахожусь и что я делал последние пару минут. Док? Я что-то видел. Это было похоже на оленя. Или что-то четырехлапая. И она убежало. Так, док. Я тут вижу пещеру огромную. Так. Что-то только что пробежало сверху. Я даже видел, не бойся, возможно, оно не агрессивное. Откуда, откуда вообще это можно знать? Я не знаю, я предполагаю. Если оно тебя еще не убило, значит оно не агрессивное. Ах, блин. На второй стороне что-то находится и как вы наверняка видите, дорога туда обрывается. Но есть скалы Класс Скалы М да. Не, ну слушай, тут небольшой есть выступ и я, возможно, по нему смогу пройтись Ёб твою мать Да, и же все год, все год Просто провалился немножечко Отлично я боялся, что ты сломал всю аппаратуру и потерял все свои находки. Класс, спасибо. Я точно цел и не вредил. Так, я обратно выбрался и наверняка я смогу все же добраться до этого места. Нож очень я вам хочу этот скелетик собрать. Ладно, смотрите, я вижу у вас уже началась какая-то мания. Возможно, объект 1009... Реистует на вас как-то? Знаешь, у меня же задание. Вы ведь сами дали его мне. Вот я и следую. Смотрите, мы снова получаем сос с одного из потерявшихся сотрудников. И он опять исходит из центра зоны, где расположен дом. Пожалуйста, заберите маячок и все, что вы найдете рядом. Но я же там был, и там Смотрим, ничего не было. Следуйте инструкциям. Нам очень важно получить этот маячок. Слушай, я вот иду и слышу тут непонятные звуки. Какой то смех. А вот и дом. Док? Тут у меня топор полетел. Док? Мне как-то хреново. Док? Смотритель? Конор. Ваше оборудование в полной сохранности, не переживайте. Слава всем богам! Ты где находишься? Почему такая плохая связь? Я на самом деле точно не знаю, но походу это пещера какая-то. Тут очень-очень жутко. И очень странные рисунки на стенках. Все обваливается. Да. Тут все очень странно выглядит. Смотрите. Будьте максимально осторожны Я вижу тут озеро Док Док Я не могу двигаться, док Ты меня слышишь?